Здравствуйте. У многих бывает такой случай, что шпендель этот, который удерживает вал, сломался. Вышел из строя после применения чрезмерного усилия. Диск закусило. И вот такая гайка, если круглая, ее просто так открутить нельзя. Многие могут сказать, что можно ключом. Вот ключ тоненький, полтора миллиметра. Он залазит сюда, но здесь шлицев нет, удерживать его. И даже на большой болгарке тоже ключом таким не подлезешь. Вот ключ потоньше, миллиметровый. Тоже свободно залазить, но здесь шлицов нету, потому что в этот шлиц, который здесь есть, вошла эта гайка. А открутить-то надо. Многие берут зубилом, все, но есть выход с этого положения. И так присыпаем. Вот есть ключ, вот гайка, затянута она. Вот диск сломался при заклинивании, но открутить надо. Ставим в эти шлицы ключ этот, берем любой металлический предмет. Я в данном случае беру ключ обыкновенный резким ударом стараемся открутить эту гайку открутилось или нет сейчас глянем с первого раза не получилось значит удар был слабенький еще раз стараюсь брать поближе сюда потому что дальше она навряд ли открутится все как видим гайка стронулась с места вот она раз открутилась все при таких обстоятельствах так легко, кажется, может открутить эту гайку. Но чтобы это не случалось, лучше купить вот такую гаечку. Гайка эта вращается на такой шайбе. Вот шайба и гайка. Гайка вращается независимо. Когда вы прижмете она независима. Трение будет нулевое по диску. По гайке трение есть, но оно будет легко откручиваться. Стоимость этой гайки где-то в пределах 50 рублей. Очень удобно. Многие, может, и не знают, что есть такие гайки. Возможно, это видео будет востребованным для тех, у кого часто случается такое. С вами был канал Делаем Сами 36. Кто желает получать известия о добавленных мной новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. До свидания.